В это для тех, кто хочет информацию узнавать из первых рук, так сказать. В следующей неделе это все уже середина апреля. А я немножечко уже даже не успеваю. Чуть-чуть-то. У меня уже был их ноль. Стоимость это 18к. До свидания. Ну, как бы, просто вы понимаете, это тупость. Мне кажется, у меня скоро нет настроения. Короче... А прикиньте, если меня еще и не примут? Всем привет, перед началом видео хотела бы рассказать про свой Телеграм, <смех> где-нибудь здесь покажу. В общем, это для тех, кто хочет информацию узнавать из первых рук, так сказать, ну, прям в режиме реального времени, потому что вот вчера я ходила в бюро переводов, потому что мне нужно сделать апостиль, ну, то есть перевод диплома и апостиль, и прям информация очень много было, поэтому, если что, подписывайтесь. Значит, следующее, собственно, по поводу сбора документов. Значит, что там вообще нужно? Нужно вообще везде плюс-минус все одинаково, типа заполнить анкету, стать диплом, фотографии, дальше диплом плюс апостиль и справка 10 тысяч долларов на счету. Значит, что касается диплом и апостиль. А по это такая фигня, которая, типа, вот они там в базах пробивают и такие, ага, все верно, на этот диплом не просто сделал в фотошопе, он, типа, настоящий, и все в этом роде. В общем, значит, сразу скажу, стоимость это 18к. Представляете, 18 рублей. Ну, 18 рублей, если бы 18 рублей, 18 тысяч. В общем, неожиданно, да? Ну, я тоже не ожидала. Значит, э, в чем, почему вообще так дорого, да? В чем фишка? Во-первых, ты приносишь диплом, тебе нужно сделать нотариально заверенную копию. После этого на нотариально заверенную копию ставится апостиль, самая дорогая фигня. После этого делается перевод на английский, ну, либо на корейский, естественно, на английский подешевле, естественно. Вот, и потом этот перевод заверяется опять нотариусом, что да, типа, перевод верный, там ничего не придумано, оценки не завышены. Вот, и, собственно, за вот это вот все вы получаете 18, вы получаете цену, да, 18 тысяч рублей. Следующее, я ходила в другой, в другой бюро переводов, там было 17 500, и я такая, понятно, классно. Значит, первое бюро переводов мне сказала, будет диплом готов, если сегодня я подаю, то есть это в субботу было, то будет готов 26 мая, представляете? А во втором мне сказали, начало осени. Я такая, М -м, классно, чтобы вы понимали, по моим планам, я еще такая думала, начну типа, потихонечку собирать документы в апреле, вот в мае, в начале мая где-то вот надо, чтобы прям все было готово, а тут у меня постель будет делать типа, месяц, представляете, месяц, И я такая, капец, сразу же, супер быстрый совет, если вы это планируете, не знаю, через полгода, через год, там, через два года, вот реально, начните, пожалуйста, уже сразу же, вот сейчас, потому что я такая думала, ой, вообще, изи, нет, ладно, я не думала, что будет изи, я имею в виду по срокам, я такая, блин, капец, так долго ждать, целых пять месяцев, то есть я начала все это за пять месяцев, а сегодня у нас уже что? У нас уже, господи, 17 апреля, 17 апреля, то есть следующей неделе это все уже середина апреля, а я немножечко уже даже не успеваю, чуть чуть там. да, у меня там типа дедлайн до 1 июля, но при всем при этом я уже начинаю нервничать, и тут непонятно, что мне нужно делать с этим э, дипломом, потому что 18к это супер дорого. Я реально думала, что максимум 10. Следующий момент есть такая вероятность, что можно сделать, ну как бы заверить в посольстве Кореи. Я это уже потом допишу, потому что сегодня воскресенье, они не работают. Я пойду узнавать это завтра. Потому что где-то принимают, что типа консул может заверить. В общем, я пойду, потому что у меня есть европейский образец моего диплома. То есть тоже мой диплом, просто европейского образца на английском языке. Думаю, классно же пушка. И как раз переводить не надо. Он типа доступен... Как это не доступен? Он специально сделан для того, чтобы поступить в зарубежный вуз. Но я же не могу типа оригинал отправить. Мне нужно отправить копию. А тут внимание... Интересная такая вещь. Значит, в России ты не можешь снять копию заверенную с иностранного носителя. То есть, если я хочу сделать копию своего диплома, который у меня на английском на данный момент, то мне нужно будет отдать его на перевод на русский. И тогда мне сделать, естественно, заверенную копию. Потому что нужно сначала снять копию, потом ее заверить, потом перевести, потом заверить перевод. Ну, как бы... Просто вы понимаете, эту тупость. Типа, мне нужен диплом на английском. Он у меня уже есть, но я не могу сделать копию. А для того, чтобы сделать копию, мне нужно перевести его на русский. Типа, это вообще, конечно. Ну да ладно. А, значит... Что мне с этим, собственно, всем делать? Что вообще я планирую делать? У меня есть три варианта. Первый вариант – заплатить 18К и до 26 числа мне это сделают. Второй вариант – это узнать у посольства, и если это разрешено, то я к ним пойду с двумя своими дипломами, спрошу, могут ли они тогда поставить как бы этот постель на моем европейском дипломе, чтобы мне его не переводить. И может быть, они даже заверенную копию могут сделать. Вот что мне нужно знать. Если это так, то вообще идеально будет. Если нет, то я, типа, узнаю насчет апостиля на моем российском дипломе. И тогда уже вот это вот все обойду с апостилем. Просто по приду как бы с ним. И мне сделают копию, перевод и нотариальное заверение перевода. И еще один вариант. В понедельник также я позвоню в Тюмень. Потому что есть вероятность, что мне дешевле съездить в Тюмень, блин, сделать это. И еще, как бы, если это будет дешевле и быстрее, то, наверное, я поеду в Тюмень. Короче... А прикиньте, если меня еще и не примут с этим совсем. Ладно, мы так не будем думать. Так, я собираюсь позвонить в посольство. Вот, посольство Кореи. Блин, надо еще понять, что я хочу у них точно спросить. О, Корея. Блин, в Питере. Спасибо. Короче, в чем фишка? Мне <смех> <смех> кажется, у меня скоро нервничаю, блин. <смех> <смех> um, а еще я же выбрала два университета, а теперь я начинаю еще больше нервничать. И такая, думаю, надо, наверное, опять искать университеты, опять им писать, чтобы сразу же, типа, хотя бы в пять университетов отправить, чтобы меня точно взяли. <смех> Короче, блин, я не знаю вообще. У меня что-то как-то... Падает, э, как это называется, надежда и уверенность, что все получится, потому что как-то, блин, все так сложно. Сейчас у меня еще появилась, ну, не появилась проблемка, а просто как-то все не ясно. Ну, сейчас 10 тысяч, типа, справки 10 тысяч долларов на счету. Вот. Я... Капец. Э, почему я делаю ее позже всего? Потому что она действует всего месяц. То есть у меня будет один шанс, грубо говоря, все это сделать. Вот и я поэтому переживаю. Мне хочется уже быстрее это все закончить. Блин. Это так, а что мне надо спросить? Мне нужно спросить, что могу ли я сделать? Можно ли мне сделать опастил? Правильно? Первое. Можно и сделать. А Опасти. По потом. Блин, потом походу разберусь, короче. Из-за того, что у меня не работает. Как, как это сказать? У меня же не работает телефон. Я могу только по наушникам разговаривать. Поэтому высочество только то, что я говорю. Сейчас буду, как дура. <связь> Господи, помогите. Кто-нибудь в этой жизни. Ой, блин, чч. Сейчас представляет еще пойду. У меня уже было их номер. Короче, я поняла, что вдруг мне нужно будет что-то записывать. Сейчас я, я вернусь, мне нужна ручка, тетрадка. Короче, я думаю, что мне нужно спросить, могут ли они сделать апостиль? Апостиль. За сколько они это сделают? Сроки. И мой диплом европейского образца. Короче, еще раз займу. Я вообще не понимаю, почему у меня есть номер нами диплом на консульство. Может, просто я на них, типа, волонтерила? Но это мне не поможет, если вы вдруг там что-то думаете. Что плохо слышно? Наверное, мне Лиза нужна. Здравствуйте. Я бы хотела один момент уточнить, но я уверена, что это ваше дело. А может ли консульство сделать опости? Спасибо, хорошего дня. Мимо. <св> <св> Она была раздражена. Добрый день. Я бы хотела уточнить один момент. Можете помочь. Угу. мне нужно сделать апостиль. Нет, есть английский, а есть русский. Диплом для поступления в университет. Нет. Спасибо большое. Хорошего дня. <свят> До свидания. Короче, во-первых, очень все там какие-то злые. Видимо, тупые вопросы им задают часто. Ну, как я задала, например. Что я скажу? Что мне сказать? Сейчас, сейчас я соображу. Вторая девушка была вот прям нормальная. Она сначала такая... Давайте уже обрабатываем. А потом сейчас только рассказывает, побываю, все дела. Короче, а постель может сделать только Министерство юстиции России. Потому что если бы у меня был диплом корейский, то они бы сделали. <coughs> Господи, все сводится к тому, что мне нужно сдавать диплом, ждать месяц, тратить 18 тысяч. Сейчас я еще посмотрю в Тюмени, бюро переводов им позвоню. Так вот... Я только что созвонилась с Тюменским бюро переводов. Ну, по стоимости разницы особо нет. Все равно, там, на 500 рублей меньше. Но зато по срокам это все займет 10 дней. Короче, теперь я вот думаю. Сейчас я буду писать в университеты, потому что непонятно. Мне нужно, типа, поставить опостель постельно копию диплома. Или мне нужно... На оригинал диплома или на заверенную копию, короче. Ой, или на перевод поставить этот стиль. Короче, вот. И еще такой момент с моим европейским. Европейский это если на русский только переводить. Тогда они мне сделают копию. Непонятно. Короче, сейчас я им напишу когда я такая говорю, сейчас я им напишу. Просто я в шоке от того, как быстро мне ответили. Я тут же написала университетом, типа университетом в Корею, а они мне сразу же ответили, буквально за типа через полчаса. Значит, что мне ответили? Мне сказали, что мне нужно сделать, потому что было непонятно, куда мне нужно сделать копию-то. То есть есть несколько вариантов. То есть, вы, например, должны поставить апостиль, на копию диплома, либо вы должны поставить апости на перевод диплома, то есть уже который на английском. В общем, и один университет мне сказал, что он мне, короче, сказал Вот, ну, это я из телеграмма, просто из своего, потому что вся информация там. Я вообще забыла даже записать. Значит, один универ сказал, что постель нужен на копию диплома, а второй университет сказал, что а постель нужен на перевод. И я такая думаю, ну как, не то чтобы я думаю, я позвонила еще в Тюменский, Тюменское бюро переводов. Значит, мы там с этой девочкой пообщались, она вообще чудесная, все мне прям объяснила и так далее. И в итоге мы пришли к такому выводу, что логичнее просто э, сделать апостиль на переведенную копию. Ну, то есть, это логичнее. То есть, и как бы для них будет апостиль есть апостиль. Ну, на английском языке я не ж не буду, что у меня там на русском есть апостиль или нет. По идее, это ему нужно. Э, второй момент, это то, что это стоит дешевле. 12 тысяч это. Ну, в общем, я где-то что-то покажу, скрины того, что я считала. И, и самое главное, по крайней мере, если я буду делать в Тюмени, то это займет 10 дней всего. То есть это вообще идеально. Это займет 10 дней, и тогда у меня все получится, потому что я планировала в начале мая уже отправлять документы, чтобы уж не попасть в такой, типа, момент, что там уже всех набрали, и я такая одна. Здравствуйте! Возьмите меня тоже... Вот, и еще какой момент. Оказывается, у этого бюро переработок, я такая ей говорю, мне типа на тебя надо подумать, потому что я сейчас в Питере нахожусь. Она такая, нормально, у нас есть в Питере типа филиал. Я такая, круто, пушка. Сейчас поеду на Синую, это станция метро в Питере, и вот они прям там находятся. И узнаю, если по срокам и по оплате будет то же самое, то я сделаю у них. Если нет, то я поеду... Ну, нет, вряд ли поеду в Тюмень. Скорее всего, я отправлю документы, чтобы мне это все сделали. В общем, ну, я не отчаиваюсь. Все решаемо оказывается. Ну, нет, не оказывается. Понятное дело, что все решаемо. Но, если честно, у меня в эмоциональном плане уже все. Скоро до свидания просто. Я так надеюсь. Ну, не может же быть, чтобы столько сложностей и потом ничего. Вряд ли же так будет. Переводом. В общем, на этом я хочу закончить. Что там в итоге мне скажут в бюро переводов, которые вот Тюменский и филиал из Питера, и я напишу в Телеграме. В общем, можете там посмотреть. Всем спасибо за то, что вы досмотрели до этого момента. Вряд ли, конечно, такие люди есть, но очень добра вам желаю. И мне, и вам было бы Хорошо, если бы вы дали какую-то обратную связь, что-то мне написали, потому что, во-первых, это приятно, и вообще, конечно, круто, у меня уже 154 подписчика, я такие мои малышечки. Вот, и, ну, мне нравится делиться опытом, было бы хорошо, если бы это еще к чему-то бы привело. Поэтому, всем пока!